Акулы некоторых видов пожирают себе подобные судло. Бою, давно стал излюбленным местом для ловли сама. Эволюционировала? Ага, не, не понял. Ихолот и холод один, это просто у меня нет. Ничего. Ух ты. У меня сегодня в планах... Рубануть всех аллигаторов. Давай погнали до первого. Опа, по пути табличку можно взять. Ящичек захватить. Вот знак вопроса не открыто. что это такое? Что-то интересное, я думаю. Мы отправимся и посмотрим. Так, а что это за знак такой? Я не понял. Непонятно, непонятно. Ну ладно, доплывем до него попозже. Так, я уже не туда плыву. Вау, оно еще круче стало. Я должен наизить теперь этого, крокодиль Дона, бахнуть. Где-то тут так. Опа, тут ящичек. Ой, я слышу кого-то, слышу. Я слышал. Честно, слышал. Вот мне покажут сзади меня. Вот он. Каждый, кому доводилось взглянуть на содержимое желудка акулы, прекрасно знает, что акулы всеядны. Жизнь, как оно классно все сделано. Прорисовано вообще четко. Всеядные. Это типа ящики. Тоже они хавают. Третий сортный феминизм. Опа, вот элегатарик. Оп, оп. Что там, косорыл? На, что такое? Щука тут какая-то да Они что-то косы стали мне кажется Ах ты ж... Так я теперь могу его жарить вообще Просто на изи О. Я э, а чё его бить не может, чё за фигня? это за такой. Так я на изи вообще вот жахаю четвертым уровнем. Что там, братик? Фу! Надо подхавать, подхавать. Срочно, срочно. Так, мало окунь, окунь, нужен. Сок у него вообще четко. О. Четко. Че Чё там крокодин Диндон? Иди сюда. А, все. Нет крокодиндона. Мы его просто заохавали. Жизнь он вообще жесткая стол. Тут младенец был изначально вообще ни о чем. Ага. А, как мне туда допрыгнуть? Я сломать не могу. Четин... Класс. Так, а что это? Мне надо будет пропрыгать. Такое большое расстояние. И тут есть какая-то... Подковыркачка. Не понимаю. <смех> Ладно, неважно. Поплывем дальше. Крокодин. Ой-ой-ой, это 15-й левел. Ты, значит, с каким-то младенцем сражался, что ли? Так, сейчас ящик возьмем. Одна из важнейших функций акулы – очистка океана от разнообразного мусора. Чё? До встречи, аллигатор. Ну да, этот сильный писец у меня. Ага, да, да, да, ты посмотри на него. В смысле? За срочно окуня найти. Ну вот наши уровни. За черепашку вообще фигню дают. Хорошо. Щучками подкрепились. Да, только за них мало дают. Лучше окуней. Окунями лучше припасать. Давай. Да в смысле? Типа разница в левеле, я не могу даже уворачиваться. О, окунь. Да, окунь вообще восстанавливает шикарно. Так, что мы еще одного окуня. Схавали окуня. Где ты, дин дин донь дин дин дон Че а с ним не то? А, это восьмого уровня. Ну, давай его схаваем. За него тоже опыт же дадут, правильно? Ух ты. А я могу хвостом? И я могу хвостом? Слышь, на! Ля на Тка! Тка! А что это братья его чешу, Руганы его, на, слышь. На, короче а большой папа диньдиндон пришел давай мы его жарим а так он не сопротивляется даже почему-то ну как сопротивляется если вас это утешит, я чуть ранее съел чертовски вкусные колбаски из аллигатора. Вот и все, короче, давайте на этом закончим. Так, конечно, я вас наебал, и я решил на воскресательный знак поплыть. Третий сортный феминизм. Посетить грот озера Дохлая Лошадь. Дох, я могу ломать хорошо. В результате промышленного загрязнения и сбрасывания сточных вод озеро Дохлая Лошадь в 1996 году попало в программу Супер что нас тут ждет? Мне очень интересно. Что это такое? Баракутка. Она вообще язычная какая-то. Вообще ни о чем. Сейчас мы ее порешаем. Че ты валишь? Куда ты валишь, слышишь? Почувствовала силышку, да? Короче, тут просто жрешь рыб и выкачиваешься, да? Можно даже квесты не проходить, наверное. А ну, а ну, давай еще раз. Фу. Да, вот это выкачка и персонажа вообще четко. Это, я не знаю, в любую игру, наверное, добавить. Выкачку э -э, своего млекопитающего. А если мы туда заплывём. Она погибнет? Да? Ой! Ой! Ой! Это походу токсичные отходы, да? Угу. Я так и думал. Такое ПВП у токсичных отходов. Это сюда! Жизнь нас заглатывает. Так, а что нас там ждет? Что-то страшное, мне кажется. Так, а я туда прыгать могу? О, могу четко перепрыгнул такой, нормально кто это, что такое For sale, продано, типа интересно так, мы почти доплыли до места предназначения слушайте, он покажет у меня ап ап акулки произошел мне надо будет в грот вернуться. Ну, сейчас мы чекнем, что это он, что это у нас тут. Ага, это грот. Это грод. Ебай, пятый уровень. Я там читал у многих типа э -э проблема. Ну блин, ну это какой-то некрасивый грот. Короче, читал у многих игра не сохраняется. Там, короче, окно какое-то вылазит постоянно, типа, сохранить на облако и сохранить, э -э, типа, на жестком диске. Может, проблема в этом? Если кто-то знает, почему игра не сохраняется, пожалуйста, напишите в комментах. Буду очень рад, там э -э, у многих просто такая проблема. Ну, я искал в поисковиках, но ничего не нашел. Если кто-то знает, буду очень рад, если вы подскажете. Так, это получается, я поменял... Ага, вот написано типа, я на 28% прошел. Баюфаутик. А, мне эти крокодилы какие-то мощные. Надо пойти это собирать. наверное, вот эти ящички и вольнуть крокодила. И на этом закончить. Вот это выгребная яма. Класс, не локации оформлены просто. Бомбезная сейчас. Так, а куда это мы попадаем? Опа, пачки! А тут воскресательный знак. Аллигатор. Я так понял, короче, тут однообразных заданий, ну, очень много. Типа, собрать, вот. Не надо 10 рыб собрать. Тут что они такие? Ты за то, что тут пространство типа такое узкое. Опа, опа, опа. Прикольно. Мы сейчас сюда заманим и сами поплывем наверх. Оп! Наипал. Если так вы не обознавались поблизости от выведенных из эксплуатации башен атомной станции. У Акулы есть шанс узнать на практике, дает ли гамма-излучение суперспособности? Гамма-излучение? Так, это что такое? На перекрестке вверх регуляция численности возле ядерного распределенного блока. Собралась стая окуней. Почему именно здесь? Да кто его знает? Что там творится в их крошечном мозге? Убить 8 окуней. Let's go! Я думаю, это изи. Что-то я отошел, вообще-то, не, не, не, не, не, не. Что-то я отошел от плана, пойду, короче, соберу ящики и ПВП с пятнадцатым левелым аллигатором. Байу фаутик и мимо проплыл. Морские черепахи обитают по всему миру. От Галапагостских островов до Малайзии. Но только самые скверные с них селятся по предыдущей Опа! поплывешь за мной? Не, они за мной не поплывут. Эта акула понимает, что для здорового роста ей необходимо получать из пищи основные минералы. Они пытаются ко мне пробраться. Так, а мы сейчас по берегу просто их обпрыгаем. Тупо на изи. Угу. силы акулы быка. Еще один. И отправимся за олигофреном. Да, не сложно найти эти ящики. Вообще не сложно. Они подсвечиваются еще. Акулы тоже могут позволить себе неправильное питание. Благодаря своей быстроте акулы бык способны избежать серьезных повреждений. Бля, я не пойму, что она промазывает сквозь этого аллигатора. Ах ты, блин. Жесткая. Мы ее вольнем. Да хватит, слышишь, ты заебала меня, ал ⁇ Мыся, как он так сделал? Ч это за. Бля, это какой-то зверь. Жесткий вообще. Это мутант какой-то восьмого уровня. Еще ни одного окуня нет, блин. Мне не нравится это. Ну ч, мы черепашками отхилились нас еще сундучок бык, воплощение Вау! ну и вы нафиг этих аллигаторов вот я сплаво еще на знак вопросика и все на этом закончим мне надо апнуться хотя бы немножечко а то мне что унижают все кому не лень такое Где-то тут табличка была. А, это вот эта табличка, что сверху. А я смогу как-то... Если под воды как-то запрыгнуть. Уху! И, походу, уровень надо повысить. Не, нифига, я не допрыгну даже. Ну и ладно. А, сможет ли она допрыгать? Она сейчас задохнется, наверное. А, не, нормально. Ой, ой. Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Дурачок. Часы далеко не самая странная вещь, которую можно извлечь из рта крокодила. Не, я хочу попробовать. Ну его нафиг. Я хочу вольнуть его. Я это сделаю, отвечаю. Так, давай, давай, давай, давай. Оп! Так, погрызли и уходим. Тактика простая. Оп! Жесть, мне надо окунька холнуть а то мне кажется он меня еще один раз слоет и я умру. А я не хочу погибать. Так, что-то... Ааа, давай, давай, давай, давай, давай! Ух. Жесть жесткая, вообще жесткая, если честно, очень сложно. Очень сложно. Нет, чтобы выкачаться по типа, по проходить квестики второсортные. Мне надо вот это воевать с этой херней. Ну, давай маленького еще одного. Опа, шестой уровень. Не в лоб такое атаковать. Вообще ни о чем. Еще. Давай, давай, давай, тут еще один, -мо! Давай, давай, давай! Фу. Как они вот это, брат за брата, за основу взята, задолбали нафиг. Е-бой. Давай, отхилимся Просто так, тут крака диндон на крокондиндоне. Натя. На, комбо-комбо с хвостом те. Слышь, это ПВП. Натя, вот это я вошел во вкус. Вот это я понимаю. Вот это хорошо теперь. Я знаю, как их уничтожать. Надо просто давить. Как альфа окуленыш. Что уже? Нет, ты мне не интересен. Ты мне... Пошел вон, я таких на завтрак ел, блин. На изи просто. Не понимаешь, на кого рыпайся. Ух ты, а что тут? Опа, я хочу сюда Ва -а -а. как это красиво и чем мне тут делать? а что это такое? посмотри, а, а на карте не обозначена эта штучка тут же ничего не было вроде бы и, и что мне тут делать? мне тут надо сделать важные объекты. Это типа скрытые объекты, которые нужно находить. Прикольно. Мне очень интересно про эту игру. Если... Знаете что-то интересное про игру, пожалуйста, пишите в комментах, мне будет очень интересно какие-то интересные места, там какие-то фичи, буду очень рад. И, и кстати за этот за сохранение, за сохранение игры, я почитал, что сохранение игры происходит, э, когда ты открываешь какую-то точку, получаешь уровень, проходишь какой-то квест или отправляешься в гроб. Но у некоторых людей вообще нет сохранения почему-то. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, напишите в комментах. Буду благодарен. И те люди, которые, у которых это проблема, и вы им поможете, тоже будут вам благодарны. Так, ладно, на этом закончим. С вами был Розе. Всем до новых встреч.